ну вот аллилуйя я вышла наконец-то спустя э, почти пять минут э, вернее спустя еще э, час и пять минут а, так сейчас жду от вас обратную связь Значит, первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум, десяточка за мои бусики. Вы помните, что бусики у нас а, это красная нить, которая проходит по всем эфирам. А, да, значит, я прошу прощения, что мне пришлось перенести наш стрим, потому что, как оказалось... А, о, спасибо, Реми а, Вижу оценочки, спасибо. А, да, ви, вижу Татьяночка, замечательно. Но все нормально главное еще звук чтобы был без эхо вот это еще мне напишите нет ли эхо а, просто я переустанавливала систему перед э, моими перед серией стримов и вот сейчас обнаружилось что у меня не хватает многих программ я тут накачалась всяких вирусов в общем жуть а так без эхо замечательно а, добрый добрый вечер мои родные любимые замечательные я сегодня постараюсь быстренько рассказать но быстренько рассказать такой инфоповод я когда увидела вот этот эфир до да, интервью тимура ботрудинова в шоу а поговорить так вот я нашла там несколько таких фишечек которые которыми просто не могу не поделиться но ну, потому что ну нельзя так прям вот открыто ну, я не знаю ну, ну это просто жесть какая-то но вы сами в любом случае будете делать выводы я свечки не держала ни в коем случае я ничего не утверждаю это естественно но тем не менее на некоторые несостыковки я должна вам указать да показать и Дальше уже вы сами примите решение. А я а, нашла несколько несостыковок. Вижу, а, чатик у нас движется. Замечательно. Вы, мои родные, люблю вас всех а, и а, продолжаю. А, да, значит, ну, первое, конечно же, а, здесь... А, да, еще знаете что, будет ли звук? Мне сразу плюсик в чатик дайте. Если будет звук, если не будет звука, то минус в чатик мне дайте. Я пока запущу вот это а, видео, которое хочу вам показать. Для проекта план Б Тимур привел себя в хорошую форму. Что имеет шанс отбить у парочку женихов. Знаете, что на Батрудинова начал засматриваться Прохор Шаляпин? А все потому, что у Тимура есть и деньги, и морщины. Так, замечательно. А, замечательно а, Вопрос в чатике был по поводу линоль. Я планирую там буквально пару слов выйти сказать. А, на следующей неделе, наверное, в начале недели. Я обязательно анонсирую. А, значит, что касается вот этого видео. А вы видели, да, что девушка сказала. Ну вот главное, что был звук. Я вижу в основном, температура по больнице нормальная. Так вот, был... А, значит она а, дала понять всем да что а, тимур является а, человеком нетрадиционной а, сексуальной ориентации так вот знаете что меня напрягло в этом вообще вот видео вообще вот во всей этой нарезке? я посмотрела на всех участников мы можем сейчас еще раз просмотреть и вы а, увидите много чего но не увидите одной единственной эмоции очень уместно здесь если бы она обвинила его в том что э, на самом деле неправда была бы эмоция удивления ее не было ни у кого были а, значит он а, держал лицо да он включил улыбку то есть а, у него была такая заезженная улыбка а, которая у него явно дежурная а что касается вот ольга бузова опустила голову ей стало стыдно а, участники вот показали мужчин участников у многих из них был такой ступор кто-то кто-то опустил челюсть ну то есть вы потом еще раз пересмотрите если вам интересно но ни у кого не было удивления понимаете в чем а, в чем фишка вот в чем фишка вот я еще раз сейчас включаю и буду да приостанавливать помню, там этим, где вот действительно форму. обратите внимание да. Вот смотрите такая а, улыбка чересчур улыбка да вот в данном случае а, но да человек с самоиронией я согласна но вот так излишне улыбаться да вот это уже э, наиграно даже для него То, потому что вот даже вот в этом шоу когда он рассказывает там в некот э, вот в тех моментах когда он действительно вовлекается когда действительно смешно там эмоции он по-другому проявляет немножечко а здесь вот прям он усилил свою эмоцию для того чтобы скрыть внутреннее переживание а дальше что меньше? смотрите а сейчас парочку... олю показали видите оля не удивлена она опустила голову и а, ну, ви видно что ей немножечко даже неловко Тихо. за эту ситуацию а здесь вот пожалуйста посмотрите а все опустили ну вот а, значит смотрите вот он опустил голову опустил глаза этот смотрит выжидающий и смеется а, ну то есть никто Никто не удивлен никто этот закрылся рук, рукой то есть вот видите что никто не удивлен вот это вот меня честно говоря напрягло но опять таки я подтверждаю я свечку не держала вообще как вы считаете это а, имеет а, под собой почву вот это ее утверждение то что девушка здесь произнесла напишите в чатик а, так но ну, возможно вот написала ирина что у тимура уже выработалась гомофобия из-за таких подколок он сам говорил да возможно кстати и у него выработалась гомофобия выработалась все но эта гомофобия не должна была выработаться у всех участников тут фишка в том что мы посмотрели на реакцию участников и все кто с ним снимается все кто кто его ну можно сказать как-то более-менее узнали за это время шоу они все уверены что это правда но ну, это мое мне не даже скажем так это мое просто наблюдение вот скажите мне а, а, так так тут же про все тело говорили а так так так так ну давайте напишите мне кто считает что он действительно человек нетрадиционной ориентации напишите десяточку а кто считает что это все какие-то выдумки и ложь напишите пятерочку вот мне просто интересно узнать температуру по больнице да а я иду дальше следующее видео э, так оно у нас э, так так так со звуком э, тоже я к сожалению звук не слышу почему-то но Поэтому давайте аллергия на свадьбы ну просто заработанная я если ну когда не если, не как... Вот лучше когда. Когда у меня будет свадьба? но вы знаете здесь меня напряг, напряг такой момент что ну как вы знаете оговорочка по фрейду если у меня то есть если это подвергается сомнению никогда потом он исправился но смотрите даже исправившись он отгораживается рукой говорит и отгораживается рукой то есть он для себя этот вопрос не особо приветствует а, значит следующее а, а вдруг а, так сейчас следующее это у нас уже без звука да а, вот он говорит а вдруг я женюсь и посмотрите на его лицо такое скучающее лицо то есть никакой энергии а вы понимаете человек а, либо он полностью разочаровался в том что он а, когда-то встретит свою любовь когда-то женится когда-то что-то произойдет а, либо ему это просто не надо понимаете и вот так вот говорит а вдруг а вдруг завтра э, растает снег и зацветут цветы вот с таким примерно а, то он, даже наверное тон будет поинтересней вот когда он а, перед этим рассказывал про самую ужасную свадьбу а, у него были эмоции у него было все здесь же он так ну а вдруг знаете как вдруг монета в воздухе зависнет вот а, и мы пойдем тогда на занятия вот ну вот так вот да видите а, с одной стороны ну вдруг а сам себя рукой и поддерживает да вот чтобы лишнего не сказать да вот видите вот, вот, вот. Все способы хороши а, в этой войне любви. А, плечом пожимает. Ну, то есть вот эти вот все способы хороши. Ну, хороши но сам при этом уже смеется над этой ситуацией то есть для него это как-то не, не первостепенная задача в первую очередь должна а мне хочется уже закрыть этот гештальт да ну просто просто чисто чтобы закрыть гештальт а он не горит желанием строить отношения, а, он абсолютно не горит желанием. Он либо реально разочаровался в женщинах, либо он, а, не знаю что, но вот либо ему просто уже самому очень удобно жить. Но а вот а, не, не ожидаем в ближайшем будущем от него а, каких-то а, свершений в личной жизни. А вот ведущая спрашивает: а что в девушках не так? Во, э, на что он отвечает: во мне может быть не так. Но смотрите при этом он закрывает а, рот пальцем а, и подбородок теребит а, то есть он все вот это вот эту всю часть лица закрывает а, он боится сказать что-то лишнее вот в данном случае это так трактуется идем дальше следующее видео а, и уже на третий день она просит закрыть ей некоторые долги но это он рассказывает про меркантильность девушек с которыми он начинает встречаться а, да и смотрите здесь у нас первое он локтем как бы отодвигает то есть ему это очень не нравится ему эти девушки очень не нравятся кроме того мы видим у него эмоция презрения опускание челюсти получается что он относится к таким девушкам с презрением он это его очень сильно угнетает ему это очень не нравится ну и он это в общем то произносит да, ну соответственно да здесь как раз действительно все совпадает все совпадает он иллюстрирует то что говорит поэтому здесь у меня претензий нет и действительно вот этот вопрос его несколько напрягает и ему это совсем не нравится а дальше а может тебе этого и не надо а вот здесь вот как раз прокололась ведущая. наблюдайте она попыталась так очень мягко задать этот вопрос ну, может тебе этого и не надо а теперь сама испугалась того что сказала и смотрите дальше ее реакция может ты просто другой человек и она схватилась за спинку стула для того чтобы придержаться то есть она заволновалась и знаете в чем ее э, оговорка и в чем она прокололась может ты просто другой человек она сказала смотрите если бы она имела в виду что э, но ну, у него все нормально с ориентацией просто ну смотрите он может э, действительно разочаровался пока в тех девушках которых встречал но э, тогда она бы задала вопрос может быть тебе просто еще рано может ты еще не встретил того человека может быть ты э, ну как-то обстоятельства но ну, то есть она бы не наз... не э, не уводила бы его а, в категорию другого человека. Понимаете, вот эта вот фраза ⁇ ты просто другой человек а, ⁇ сразу, можно сказать, что поставила все точки над и. А, ну, а, и она поняла, что она прокололась, и она тут же схватилась за подлокотник стула. Понимаете, тут тоже такой момент очень скользкий. И еще а, последнее. А, когда он говорит ⁇ Я хочу семью ⁇ Uh, смотрите как он это говорит uh, да он, она продолжает вот пос... сейчас она продолжает ну, посмотри не, на не, сергея не, лазарева семье, на филиппа киркорова то <с> есть>, есть она со своей стороны журналистка она очень мягко и тактично намекнула что действительно ну ты другой человек да посмотри и вот прямо это в одной фразе практически это в одном таком временном моменте она намекнула сама испугалась но дальше продолжила все равно посмотри на сергея лазарева посмотри на филиппа Корова, у них уже по двое детей, но мы-то все знаем, что, э, ну, про них неоднократно говорили, что они, э, ну, не не традиционной сексуальной ориентации, просто с помощью суррогатных матерей, с помощью э, каких-то вариантов, которые сейчас возможны, с помощью денег они, э, ну, стали родителями. А, так вот. Э, что, какая у него реакция? Он растерялся. Посмотри на Сергея Лазарева. Чего? Двое. Да. Рука тянется к подбородку. То есть он, он, когда волнуется, у него рука тянется к подбородку. Так, и... У Киркорова двое, а. смотри. Спасибо за предложенный ассортимент. И он здесь говорит, а, так, подождите, а тут со звуком или без звука было, я не знаю. А, так. Нет, нет, вот, я, я готов к семье, я хочу... хочу он говорит да я хочу семью я хочу детей при этом энтузиазма в его голосе вообще никакого вот понимаете тут вот прям по этому интервью можно посмотреть там где он рассказывает с энтузиазмом про то как он проводил свадьбу про то как вот самая ужасная свадьба была там конечно история довольно интересная. если хотите можете пересмотреть все интервью но вот что касается вот личной жизни и того что строить семью детей он говорит это абсолютно без энтузиазма просто говорит просто проговаривается либо он действительно так разочаровался в девушках либо он э, не планирует этого делать вообще потому что ему и так хорошо а, да а значит а, да кстати кстати кстати а что ж это я все э, да не убрала себя с презентации очень надеюсь что я не очень сильно закрывала а, э, экран только сейчас до меня дошло а, Да, э, хотела быстренько проговорить все но зато мы уложились в 20 минут не знаю качество презентации наверное пострадало очень сильно но а, значит сейчас я выйду к вам в чатик в чатике посмотрю что у нас происходит а, так какой мальчик милашка все норм звук есть Закрытый в личной социуме морщины на щеках кстати кстати, я еще его лицо не рассмотрела. Светланочка, спасибо за подсказку. Это просто часть бизнеса. Да, совершенно верно. Это просто часть бизнеса. А, да, давайте, в общем, я на сегодня свою информацию сказала. Я потом пересмотрю. Вот, да, температура по больнице, а можно 7-8, непонятно пока. Да, вот сейчас, после всего, что я вам сказала, как вы считаете, давайте сейчас проголосуем. Кто считает, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, поставьте десяточку. Кто считает, что он... Um, нормально все что это просто слухи поставьте пятерочку вот мне этим интересна температура по больнице ни в коем случае не стесняйтесь меня там или что я просто сказала свои наблюдения я ни в коем случае не утверждаю что я держала свечку или как-то прям вот уверенно в этом но меня те моменты которые напрягли я вам сказала я для себя в общем-то до конца еще не поняла но я поняла что он вряд ли будет в ближайшее время жениться или влюбиться ну вот как-то у него сейчас нет вот этого настроя это точно а вот что касается ну вот вот этой вот ориентации тоже все равно остаются вопросы для меня Да, 50 на 50 вот и для меня тоже 50 на 50 Но некоторые моменты вот просто меня реально так напрягли так вот и хотелось с вами поделиться поэтому делайте пожалуйста да вот бисексуал вот у меня тоже такая такая мысль в общем то потому что он с большим энтузиазмом довольно с большим и с эмоциями рассказывает о тех отношениях которые у него были с девушками и я тоже так подумала что это бисексуал кузнечик замечательно говорит а мне пофиг Ну, в принципе мне честно говоря тоже пофиг в общем то я не считаю что это прям так, такой инфоповод но раз этот вопрос а, да еще хотела а, забыла сказать вам что по поводу ведущей почему она так это все завуалирована задавала вопрос я а, подозреваю что а, условием для интервью было что она не задает этот вопрос а, потому что когда она его задала с его стороны бы было такое напряжение напряжение и он так посмотрел на нее мол что ты делаешь а, ну вот это вот и все-таки виден был с его стороны, поэтому а, вот я думаю, что ну как перед интервью бы был диалог, да, и вот он пошел на это интервью а, с условием, что не будут задавать этот вопрос. Может ему его уже просто достали этими вопросами, и он уже бедный не знает, как реагировать. Может быть, это вообще, знаете, сама, а, как, вот, знаете, достаточно просто крикнуть, да, что ну что-то крикнуть и все подхватят и уже будут все так считать. Возможно и так. Но вот что касается некоторых моментов, я должна была с вами поделиться. А, да. Значит, еще завтра мы с вами встречаемся, у меня будет очень интересный вебинар, ну, стрим. Вы подготовьте на завтра листочки бумаги, я все напишу, сделаю такую рассылочку, кто на меня подписан, кто не подписан, подписывайтесь, потому что я сделаю рассылочку по всем своим подписчикам. Приглашу вас на стрим. Про деньги, про деньги. Перед Новым Годом надо разобраться с этим вопросом, чтобы в следующем году все было хорошо. И этот стрим будет непростой. Поэтому а, на завтра готовьтесь. Я вас жду. А, единственное, что надеюсь, что я разберусь все-таки со своим компьютером, в, э, ну, почищу все вирусы, которые поймала. А, да, его уже на прожарке задолбали этими шутками. Да, возможно. А, не вопрос. Я ни в коем случае... Не, ну хотя, да, я, я сейчас поступил как сплетница которая на этом на лавочке <laughs> но тем не менее поговорили я рада вас всех видеть в первую очередь потому что это уже знаете у меня такая потребность с вами общаться каждый день но ну, и обратите внимание я быстренько выдала информацию прошло всего лишь 20 минут как мы с вами работаем на этой радужной ноте я с вами прощаюсь хорошего вам вечера Вечера, хороших выходных сегодня у нас суббота а, да если кто-то еще не подписан на канал обязательно подписывайтесь не забудьте поставить лайк вам все равно а мне знаете как приятно а, да и жду вас завтра и вообще в принципе будьте подписаны всегда будут оповещения всегда я буду делать рассылочки жду вас на следующем стриме пока пока да еще в комментариях пишите что вы по этому поводу думаете вот мне тоже интересно потому что мало ли может быть наши мнения не совпадают вот напишите мне прямо в комментарии что вы считаете совпадает а что не совпадает